Сегодня замечательный, сегодня замечательный воскресный день У нас вот такое море Немножко пушка пазлана Немножко топает, Но тем не менее настроение Смотрите какое замечательное а, вот, вот, вот такое море И Мы с вами выполняем зарядку Для пальцев рук, для пальцев ног Ну конечно, а потом окунаем ножки В воду Вы готовы? Тогда давайте Ставим стопы параллельно Делаем вдох, тянемся вверх Руки, тянемся выдох еще раз также распределяем здесь равномерно на обе ноги, а теперь чередуя поднимаем правую и левую ногу на полупальцы, разминаем наши пальчики ног, проверяйте колени мягкие, корпус чуть-чуть наклонен вперед, последний раз также же, теперь остаемся на пятках, разворачиваем носки вправо-влево, теперь пятки, а теперь остаемся полностью на всей стопе, приподнимаем только пальцы и вером стараемся опустить пальцы, начиная с низвинчика. Последний раз также. Теперь снова поднимаем правую стопу на полупалец. И слегка опружением надавливаем на подушечку. Меняем ногу, другая нога. Последний раз также. Ставим стопы. Наши ширину таза раскрываем носки на 45 градусов небольшой плие и выполняем наклоны в сторону вправо-влево тянемся через верхнюю руку последний раз также теперь раскрываем грудную клетку разводим руки в стороны и приподнимаем пятки удерживаем это положение контролируйте пресс контролируйте поясницу копчик в себя держим Собираем обе стопы, встряхиваем колени. Ставим стопы по одной линии, как будто бы мы встали на канат. И удерживаем положение. Переносим вес вперед, сзади отрываем пятку. И наоборот. Приподнимаем пальцы ног. И как будто бы идем по канату. По возможности закройте глаза, когда выполняете упражнение. Попробуйте выполнить упражнение с закрытыми глазами. Последний раз так же. И все выполним в другую сторону. Ставим стопы по одной линии, как будто бы на канате. Стоим руки в стороны и переносим вес вперед-назад. Будьте внимательны, макушкой тянемся вверх. И одна нога всегда стоит полностью на полу или на земле. Одна сторона, другая сторона. Возвращаемся в центр, возвращаемся в плие. Раскрываем руки в стороны, опускаем плечи вниз, разводим руки в стороны. А теперь пятки приподнимаем. А теперь соединяем руки и проворачиваем. Раз, раз, разминаем кисти в одну сторону. И в другую сторону пятки остаются на весу поднимаемся вверх пятки в пол теперь снова плее и наклоны в сторону вправо- влево собираем руки над головой и тянемся через верхнюю руку через верхний локоть не заваливаемся вниз Таз стабильный, копчик в себя, живот подтянут, поясницу не напрягаем. Последний раз также теперь разворачиваемся, уходим в выпад. Таз разворачиваем вперед, плечи отводим назад, впереди колено и пятка на одной линии. И разворачиваемся в другую сторону. Раскрываем грудную клетку, руки уводим назад удерживаем это положение возвращаемся в центр собираем обе стопы уходим в наклон касаемся руками пола или земли таз у вас тянется вверх и бедра как будто прижаты к стене а вот теперь делаем ногами шаг назад уходим в положение собака головой вниз будем чередовать планка удерживаем планку держим пресс держим ягодицы напрягаем ягодицы не выгибаем поясницу а вот теперь колени в пол и собираем лопатки раскрываем грудную клетку плечи не поднимаем возвращаемся собака головой вниз Тянемся копчиком вверх, живот в себя, выдыхаем себе в живот. Переходим в планку. Опускаем колени в пол, собираем лопатки, тянемся макушкой вверх. И еще раз также Собака головой вниз. Планка. Таз вниз. И собака головой вверх. Теперь подходим руками к ногам, делаем вдох, выдох и на сегодня это все. Ну а теперь водные процедуры, начинаем водные процедуры. Вот после таких водных процедур обычно потом целый день в ногах бывает очень-очень тепло. Вот здесь вот двери с а дальше вот здесь есть песочек. И поэтому песочку, вот он, вот песочек. Поэтому песочку очень классно уходить. Вот, здесь пешки меньше и песочка побольше. Просто здорово. Вот. Ну а вот это мои ножки там в воде. Если это делать каждый день, ну, не если у вас нет моря, то можно использовать, конечно, просто ванну, можно использовать просто прохладную или холодную воду. Но это, во-первых, улучшает кровообращение стоп. И, конечно же, если еще взять вот камешки себе домой, принести какие-нибудь, да, и по камешкам ходить, то тогда а, это замечательная профилактика и плоскостопия, и... Конечно же, варикозного расширения вен и улучшение снабжения, кровоснабжения ваших стул. Ну что, дорогие, вам хорошего дня. С вами была Надежда Садовова. Пока.